Привет, я Аня Сейли. Я решила снять видео о том, как перестать грызть ногти, в котором я могу поделиться своими советами, потому что я грызла ногти с самого детства. Сколько себя помню, столько я грызла ногти. И только ровно год назад я избавилась от, от этой привычки. Я расскажу, как у меня это получилось. Итак, первый совет — это осознание. Вы должны осознать, насколько это некрасиво, и девушке особенно это не подходит. Я думаю, когда вы осознаете, что это некрасиво, тогда вы начнете избавляться от этой привычки. Вот это будет ваш первый шаг. Как это было лично у меня, я столкнулась с такой ситуацией. Мой близкий человек сказал и, ну, можно так сказать, намекнул на то, что... Это некрасиво, что у тебя такие ногти. И, конечно, больше всего это неприятно услышать от своего парня такие слова. И в этот момент мне просто захотелось спрятать куда-то свои руки, чтобы их никто больше не видел, потому что так стало стыдно. Да, с этого момента, именно с этой ситуации я начала Избавляться от этой привычки, потому что я хотела доказать этому человеку, что я все могу и что я могу избавиться от, от этой привычки, несмотря на то, что у меня никогда в жизни не было длинных ногтей. Ну, не в плохом, конечно, смысле доказать человеку, типа, что ты все можешь. А просто, ну, я хотела порадовать. Поэтому, если бы не было вот этой неловкой ситуации, вот этого позора, то мне кажется, я таким. До сих пор грызла ногти Не потому, что мне это нравится А потому, что это как зависимость Следующий очень важный пункт Совет это делать регулярно маникюр. Это то, с чего я начала. Я каждую неделю, сначала два раза в неделю делала маникюр, потому что ну, мне как-то было так удобно, и у меня всегда были красивые ногти. И почему важно делать маникюр? Так это потому, что когда вы сделали свои ногти ухоженными вы потратили на это время, и когда вы будете понимать, что на это ушло некоторое время, то вы не будете хотеть грызть ногти опять, потому что вы будете смотреть и думать, о, так красиво, я не хочу это все портить. Пускай так и будет, но если вы сделаете один раз маникюр, а потом... Через месяц снова делаете, ничего не получится. Я сейчас делаю один раз в неделю маникюр, так как я делаю это в дома, самостоятельно, можно так часто делать. И сейчас я хотела бы показать вам, как лично я делаю маникюр, так что да, давайте приступим к маникюру. Итак, первое, что я делаю, это стираю лак с ногтей, если они были покрыты им. Дальше я беру пилочку и придаю своим ногтям форму. Я и не квадратную форму, и не круглую делаю, а что-то между этими, но более похожую на квадратную. После этого я беру ванночку, доливаю туда немного жидкого мыла и погружаю свои ногти в воду на примерно 10 минут. И как только пройдет время и ногти уже станут подготовлены к маникюру, я беру триммер и этой стороной отодвигаю свою кутикулу. теперь противоположной стороной я удаляю бутикулу На самом деле раньше я делала обрезной маникюр, потом перешла на необрезной и снова вернулась к обрезному. Потому что раньше, когда я обрезала кутикулу, я всегда слишком сильно задевала ее и делала это другим инструментом, что после этого на том месте, где я обрезала, шла кровь. И, возможно, вы знаете, это очень опасно. Но теперь я пользуюсь триммером, и мне кажется, этот вариант идеальный для меня. Потом я беру кусачки и обрезаю ненужную кожицу вокруг ногтей. Почти все готово, ногти уже хорошо выглядят. Дальше придать моим ногтям еще лучшего вида поможет бафик. На нем есть четыре стороны, каждая из которых выполняет свою функцию, так сказать. И теперь вы можете увидеть, какие ногти у меня были до бафика и какими стали. Это, я думаю, не обязательный пункт, но мне нравится иногда использовать его. Потом я беру лак против обгрызывания ногтей и крашу им ногти. После того, как лак высохнет, я наношу масло на кутикулу и растираю по коже вокруг ногтей. Обожаю его запах апельсина. Кстати, масло можно наносить каждый вечер перед сном, особенно если у вас проблемы с кутикулой, так как оно способствует ее питанию и увлажнению. Или используйте его еженедельно при маникюре. И это все, теперь мои ногти стали ухоженными и красивыми. Так что делайте регулярно маникюр и не забывайте, что в зависимости от того, насколько ухоженные ногти, можно определить, как девушка ухаживает за собой в целом. И последний совет это использовать лак против обгрызывания ногтей. На самом деле, когда я только увидела этот лак в магазине, я подумала, окей, это последний шанс, я куплю этот лак и все, это будет последнее, что я сделаю. На тот момент я не то чтобы грызла ногти, а просто по привычке всегда их, э, как сказать это, я не знаю. Ну, короче, я хотела, чтобы я вовсе даже не трогала ногти и, ну вы понимаете, как не трогала. Поэтому я решила, окей, okay, это будет последний шанс, и я купила, и первая реакция была очень смешная у меня. Я накрасила, значит, ногти, и по привычке, вы знаете, автоматически моя рука полезла вот сюда, и вот такая реакция у меня была. Я потом еще так смеялась, потому что я ожидала, что это будет, ну, такой обычный вкус, ничего особенного. Но вкус был таким горьким. И вот это самая лучшая ассоциация, потому что, когда ты грызешь ногти, и когда уже у тебя это была первая реакция, ты представляешь, что они горькие, и, ну, ты просто не, не можешь их грызть. И поэтому... Ничего, ты ничего не можешь делать, просто не можешь крыть ногти. Через день, я думаю, через день красить этим лаком вообще будет идеально. И так у вас всегда будет э, этот вкус на ногтях. Так что это все, это все мои советы. Я надеюсь, что хоть какой-то совет вам поможет. Кстати, я готовлю одно очень интересное видео. Так что подписывайтесь на мой канал. И мы увидимся очень скоро. Всем пока!